Бисмиллах, ассаламу алейкуму рахматуллахи в баракатух. Сегодня мы с вами пройдем 84 четвертую суру из священного Корана. Сура называется аль иншикак аль раскалывание. Что в переводе раскалывание. Бисмиллах, алхамдулиллахи роббиль алямин. Всслату и всаламу аля аш-рфиль анбиай и аля навиина Мухаммад саллаллаху алейхи ва аляхи и Итак, 84 сура, 25 аятов, сура «Аль-Инши-как» Раскалывание Ауду биллахи минэс-шайтанир-раджим Бисмиллахи ррахмани ррахим Ида сама ун шаккат Ида ас-сама-у ин-шаккат Ида сама ун шаккат сама у когда небо расколется, когда небо расколется, а сама это небо, а сама это небеса. Множественное число от слова а сама, сама это небо. «Ида» – когда, когда небо «Иншаккат». иншака, Иншакка это раскалываться, иншакат это расколится. Расколится. И да сама уша кот, когда небо расколится. ва адинат. ва а ли-робиха. Ва-ху-кот. ва а ли-робиха. Ва-ху-кот. ли это Господь. ва адинат. И она будет внимать внимле своему Господу Роббига ага это Господу это значит Господу небо своему Господу Роббига один Роббига как ему и надлежит значит внимле своему Господу как ему и надлежит Вахоккат. Во Ади натли Раббия, во и внемлет своему Господу, как ему и надлежит. Во Идал арду муддат, во Идал арду муддат, во Ида и когда, аль арду это земля, муддат, мудда مُدَّ это будет растянуто, когда земля будет растянута. Во Идал арду муддат и когда земля будет растянута. «И извергнет то, что внутри нее, то, что внутри ее, внутри этой земли». «И когда она освободится от всей этой ноши, и извергнет то, что внутри ее, и освободится от ноши, Вал-кот мафиха ватахаллат. Ва-адинат ли-робиха. Ва-адинат ли-робиха. Вахук-кот. Ва-адинат ли-робиха. Вахук-кот. И внемлет своему Господу, как ей и надлежит. Ва-адинат ли-робиха. Вахук-кот. Еще раз повторяется этот аят. Два раза повторяется. Это таят вадинат ли роббиха вахок кот. Я аюгали инсан. Я аюгалин сан, иннаке кя дихун, ия роббика, кедахан, фамуля ты. О человек, я аюгалин сан. О человек, я аюгалин сан, о человек, инака ин поистине ты, кеа стремишься кади стремишься или роббика к твоему Господу кадахан стремлением или устремлением кади он одна и та же основа кадаха кади стремишься ты стремящийся кадахан устремлением фамула и ты встретишь его фамула киэги это Возвращается Дамир к Всевышнему Аллаху Субханава Тааля. Я Юхалин сам, инна кекедихун иля роббика, кедхан, фамуляки. О человек, ты стремишься к своему Господу устремлением, и ты встретишь его, и ты его встретишь. Фамуляки. Я югалин сам. Инна кекедихун иля роббика кедахан. Фамулаки. Фамма. Манутия. Китабаху. Бияминихи. Фамма. Манутия китабаху. Бияминихи. Фамма-ман. А тот кому. фамма А тот кому. Утия китабаху. Будет дарована книга его. Книга его деяний. Дия, Бияминихи. В правую руку. Ямин. В правую руку. А тот, кому его книга будет дана в правую руку. ФАММАМАН УТЬЯ КИТАБАГУ БИЯМИНЕ Тот, кому его книга будет дана в правую руку. ФАСАУФА ФАСАУФА То он ЮХАСАБУ ХИСАБАН Ясиро. Дай Аллах, дай Аллах, чтоб у всех из нас был Хисап Ясир. Фасауфа Юхасабу Хайсаба и Ясиро. Тот будет рассчитан. Юхасабу Хайсабан, Юхасабу Хайсабан, Ясиран, легким расчетом. Хисабан Ясиран, легким расчетом, Тот будет рассчитан легким расчетом. Фасауфа Юхасабу Хайсаба и Ясиро. Воян калибу иля. Воян колибу иля аглихи. Масрура. Воян колибу. И он вернется или аглихи к своей семье. Масрура, масрура, радостный. Радостным он вернется к своей семье. Воян калибу иля ахлихи масрура. После всех этих ужасов судного дня он вернется. К своей семье радостным калибу и вернется к своей семье радостным. И утиякитабаху, вара аллахари, ваамаман утиякитабаху, а тот, кому будет дарована его книга? Вара! Вара. Это сзади. Вара. Это сзади Алдохари. Позади спины. Из-за спины. ВАММА МАН УТИЯ КИТАБА ХУ ВАРА АЛДОХРИХИ. Позади его спины. Ла ИЛАХИ ЛАЛЛАХ. УПАСИ Аллах. УПАСИ Аллах от этого положения. ВАММА МАН УТИЯ КИТАБА ХУ ВАРА ФАСАУФА. Фасауфа ядра субура. Ядра, он будет призывать погибель. Тот станет призывать погибель. Фасауфа ядра субура. Фасауфа ядра субура. Тот станет призывать погибель. Ваясля. Ваясля. Саира. Ваясля Саира. И будет гореть в огне. И будет гореть в огне. Ясля, саиро, в огне. Гореть ясля. Саиро, в огне. Ваясля, саиро. Иннахукеанафи аглихи масрура. Иннахукеанафи аглихи масрура. Поистине, он радовался, когда он находился в кругу своей семьи. Инну кианов и аглиги Он радовался, находясь в кругу своей семьи. Инну, инну донна аляяхур. Инну донна аляяхур. Он думал, что не вернется обратно к своему Господу аляяхур, что он не вернется. Донна это думал. Инну донна аляяхур. Он думал, что не вернется обратно к своему Господу. Баля. Баля, инна роббаху, кяна биги басиро. Но нет, Баля, инна роббаху, поистине его Господь, кяна биги басиро, его Господь видел его, кяна Басыро басиро. Инна роббаху, кяна биги Баля, и роббаху кяна бихи басыра, но нет. Поистине его Господь видел его. Басыра. Одно из имен Всевышнего Аллаха, Субханава Таля, Аль-Басыр. Кяна бихи басыра. Видел его, Аллах, Субханава видел и видит нас всех. Без исключения. Фаля, уксиму, бешафақ. Фалауксиму бишафако. Клянусь вечерний. А шафак это вечерняя заря. А шафако. Фалауксиму бишафако. Клянусь вечерней заря. Фалауксиму бишафако. Валайли. Валайли. А также ночью. Валайли. Вамавасако. Васако что она собирает, и то, что, и что, что она собирает. И клянусь ночью и тем, что она собирает. Валяй или вама васако. или вама васако. А также ночью и тем, что она собирает. Валькомари. Опять лохспонталь Аллах, Аллах, клянется. Валькомари. Также я клянусь луною. и да И Когда она становится полной. И да. Итасако, ит итасако, ит полный становится кам кам ал Камар Луна, и Камар идёт а также Луной, когда она становится полной. Для таркабунна, для -тар лям для усиления предложения, для усиления слова, для таркабунна, нун с таждидом для усиления, для Можно было сказать таркабу. Но нет, здесь лям и в конце нун с таждидом. Ля на на ан табак. Вы переходите из одного состояния в другое. Вы переходите из одного в другое состояние. Табак – уровень. Уровень или состояние. Табак. Еще этаж. Этаж или состояние, или уровень. Ля таркабунна ан табак. Вы переходите из одного состояния в другое. Фамалахум! Фамалахум! Что же с ними? Фамалахум! Ляю минун, Почему они не веруют? Фамалахум лаю минун! Почему же эти люди не веруют? Фамалахум лаю минун. Что же с ними? Почему они не веруют? وإذا, وإذا и почему когда им читают куран когда им читают коран они не падают ниц почему они сажда не делают вайда куриа лей это яд саджа. когда нужно делать саджа. И не падают ниц, когда им читают Коран. Но те, кто не уверовал, считают религию Аллаха СубханаЛа тааля, Ложью. Они считают ложью, религию Всевышнего Аллаха. Балиллядина Кафару. Они не уверовали. Балиллядина. Те, которые не уверовали, они считают ложью. Естественно, если они не уверовали, они будут считать ложью религию Всевышнего Аллаха. Однако те, которые не уверовали, Кафару, они считают религию Аллаха ложью. Валлаху аляму. Бима юрун. Валлаху аляму. Однако, Аллах сванат аля лучше знать, что они скрывают. Юрун. Что они скрывают или собирают. Бима юрун. Валлаху аляму, бима юрун. Аллаху лучше знать, что они скрывают. Или собирают. Фабаширгум! Биадабин Алим! Фабаширгум! Фабаширгум! Обрадуй же их! Обрадуй же их этих неверующих! Биадаб Алим наказанием, мучительным Алим мучительный. Фабаширгум биадабин Алим. Обрадуй же их мучительным наказанием Иллявина Аману, за исключением тех, Аману, который уверовали в Амилюс-Салихат и творили благие поступки, лахум Аджирун, гайрумамнун, гайрум амнун. И ему готова на Аджр награда. Гайрум амнун, который не иссякается, который не заканчивается. Илля аману в Амилюс-Салихати, ла аджирун, гайрум Кроме тех, кто уверовал и совершал праведные деяния, им уготована неиссякаемая награда. Илля лявина аману, те, которые уверовали, ваамилю хати, которые творили добрые дела, ляхум, им уготована аджир награда, гайру мамнун, которая не закончится, не закончится и не иссякается. Кроме тех, кто уверовал и совершал праведные деяния, им уготована ни награда. Барак фикум. У аджазакуму хайран. Хайраль джаза. Субханак Аллаху би хамдик. Ашкаду Алла иллаха илла ila Анта. Астагфирука. У атубу илейка.